Так, Десла похоронили сегодня, и вот много очень рассказывают там всякой гадости, там по поводу наркотиков, чего-то еще. Я вам скажу, как человек тертый, да, который, к сожалению, очень часто бывал в таком учреждении, как Морг, экспресс-анализ делается мгновенно. Если там говорят, что какие-то там получают через неделю, через две, какие-то получают анализы, это все правильно, да, через две и даже больше, да. Но экспресс-анализ, он мгновенный. И то есть, если человек находился в наркотическом, алкогольном опьянении, это все будет видно мгновенно. Ничего подобного там не было. Человек умер от... Остановки сердца. А вот по какой причине оно остановилось? Вот это вопрос. Поскольку наркотики, алкоголь и все остальное оставляют следы. Но есть вещи, которые не оставляют следов. Понимаете? К ним относятся яды боевые. Поэтому все как-то очень странно со смертью этого паренька, который сильно как-то не нравился режиму. Да, Сами похороны прошли, я так понимаю, заказали траурный зал в больнице траурный зал в больнице но ну, откуда хоронят хотя это этого управление президента больницы Ну понятно что любой оттуда может похоронить кого хочет то есть ни, никто в москве так скажем из официальных органов не пожелал я так понимаю помочь а личность, в общем, достаточно известная. Странное дело. <къех> я что могу сказать? Вот меня спрашивают, что в будущем будет относительно таких всех вещей. Ну, во-первых, я уверен, что в будущем будет улица Кирилла Талмацкого в Москве обязательно. И я уверен, что в Москве и в Питере будет улица Виктора Цоя. Почему нет, сейчас? Вот странные ребята, да, они там рассказывают, как они любят и любили там молодежную эстраду. А посмотрите, они чьи-то имена пытаются увековечить. Нет, почему-то свой пел, мы ждем перемен, а далмацкие-то вообще. Семиэтажным по ним проходился Они этого сильно не любят Если они памятник Фритьеву Нансену Не дают поставить да, Который не воровал, а наоборот э -э -э, Стремился помочь Ближним То уж про остальных что там говорить Вот такие дела Суд приговорил к шести годам колонии Лидера Орловской общины Свидетелей Яговы Из Дании. Представляете, гражданин Дании и сел на 6 лет. Потрясающая ситуация. За что сел? За то, что молился.